Добрый день, меня зовут Светлана, я представляю ФГБУ ЦЕКИ Минцифры России. Предлагаю вашему вниманию инструкцию о получении доступа в раздел ВПЦТ в ГИСКОИ. Для осуществления процессов разработки, согласования, рассмотрения, утверждений и реализации программ, в том числе проектного управления реализации мероприятий программ, мониторинга и контроля их реализации, Формирование и предоставление сведений о мероприятиях по информатизации необходимо получить зарегистрированный доступ в ГИСКАИ. Регистрация в ГИСКАИ осуществляется в соответствии с приказом Минкомсвязи России от 11 февраля 2016 года номер 44. Если уполномоченное должностное лицо уже имеет доступ в ГИСКАИ, то для определения им функциональных ролей необходимо предоставить Минцифры России в установленном официальном порядке следующие сведения. Фамилия, имя, отчество, должность, телефон, адрес электронной почты ответственного руководителя цифровой трансформации, которому необходимо назначить роль в Афгискаи, куратор ОГВ, утверждающего ПЦТ. Для выполнения требований пункта двадцать пять постановление правительства Российской Федерации от десятого октября две тысячи двадцатого года номер тысяча шестьсот сорок шесть. Фамилия, имя, отчество, должность, телефон, адрес электронной почты, уполномоченного должностного лица, уполномоченных должностных лиц которому необходимо назначить роль в Авгиской, сотрудник УГВ, редактор ВПЦТ для выполнения подготовки информации для размещения в Авгиской и за размещение информации в Авгиской. К письму на предоставление доступа, помимо приложенной формы заявки, на получение доступа к Авгиской необходимо приложить каждый из ролей в ГИСКИ копию ведомственных актов, актов в соответствии с правилами размещение информации в Федеральной государственной информационной системе координации информатизации, утвержденными приказом Минкомсвязи России от 11 февраля 2016 года, номер 44. Если полномочное должностное лицо не имеет доступа в ВГИС то представить сведения для получения доступа можно двумя способами. Первый представить Минцифры России в установленном официальном порядке заявку на получение доступа к в ГИСКИ в соответствии с формой, представленной письмом Минцифры России от 2 декабря 2020 года, номер ОП-П8-070-35425. В ней необходимо указать: первое Полное и сокращенное при наличии наименование субъекта системы координации в соответствии с учредительными документами, а также со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц. Второе. Идентификационный номер налогоплательщика ННН в соответствии со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе субъекта системы координации. Третье. Адрес постоянно действующего исполнительного органа субъекта системы координации в соответствии с учредительными документами, а также со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре юридических лиц. Адрес приводится в соответствии с Государственным адресным реестром. Четвертое. Адрес фактического местонахождения субъекта системы координации. Пятое. Дата государственной регистрации субъекта контроля в качестве юридического лица. Шестое. Фамилию, имя отчество руководителя субъекта системы координации. Седьмое. Фамилию, имя отчество, должность, телефон, адрес электронной почты ответственного руководителя цифровой трансформации, которому необходимо назначить роль в Афгиз куратор ОГВ, утверждающий ВПЦТ, для выполнения требований пункта 25 Постановления правительства Российской Федерации от 10 октября 2020 года, номер 1646». Фамилию, имя, отчество, должность, телефон, адрес электронной почты уполномоченного должностного лица, уполномоченных должностных лиц, которому необходимо назначить роль в ОВГИСКИ, сотрудник ОГВ, редактор ВПЦТ – для выполнения подготовки информации для размещения в ГИСКИИ и за размещение информации в ГИСКИИ. К письму на предоставление доступа помимо приложенной формы заявки на получение доступа к ВГИС -КАИ, необходимо приложить каждый из ролей в ГИСКИИ копию ведомственных актов акта в соответствии с правилами размещения информации в федеральной государственной информационной системе координации информатизации утвержденным приказом Минкомсвязи России от 11 февраля 2016 года, номер 44. Второй способ. Направить заявку с использованием формы регистрации на стартовой странице в ГИСКИ, на которую осуществляется переход со страницы портала portal.eskigov.ru. Такая регистрация проводится с использованием учетной записи ЕСИА. Регистрация должна проводиться каждым ответственным лицом ведомства для получения доступа от собственного лица. Нужно выбрать заявка на доступ к ВГИС КАИ. В открывшемся окне нужно заполнить все обязательные поля имеющиеся формы. Адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество. Выбрать создать профиль с помощью ЕСИ. Произойдет переход на страницу авторизации в ЕСИ. На странице авторизации ЕСЕ введите свои регистрационные данные или при необходимости зарегистрируйтесь. Выберите «Продолжить». Это позволит в ГИСКаи получить некоторые данные профиля ЕСЕ и перейти на форму для дальнейшей регистрации в ГИСКаи. Для завершения регистрации и установки прав доступа к ГИСКаи необходимо заполнить следующие поля формы ввода учетных данных. Первое. «Данные о субъекте координации. ННН. При валидном ННН автоматически проставляются поля «Полное наименование и «Краткое номинование» субъекта системы координации. Местонахождение субъекта координации, фактический адрес субъекта координации при наличии, дата государственной регистрации субъекта координации. Второе. Руководитель субъекта координации. Фамилия, имя, отчество. Третье. Информация об уполномоченном должностном лице, ответственном за подготовку информации для размещения в системе координации и размещение указанной информации в системе координации Фамилия, имя, отчество. Четвертое. Иные сведения.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 усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя субъекта системы координации или должностным лицом субъекта системы координации им уполномоченным в соответствии с пунктом 11 правил размещения информации Федеральной государственной информационной системе координации информатизации утвержденными приказами Минкомсвязи России от 11 февраля 2016 года номер 44. Сформируйте электронную подпись, выберите «Отправить». После выполнения вышеперечисленных действий регистрация будет завершена. После обработки заявки Минцифры России на доступ к ГИСКИ должностное лицо получит уведомление на электронную почту со своим логином и паролем. Свои вопросы вы можете направить на адрес электронной почты Единой службы поддержки ВГИСКОИ supportsobaka.eskigov.ru